Трактуют как мистические явления. Поэтому психиатрам бывает так сложно настроить человека на выздоровление. А я еще до первого посещения доктора догадался, что таки тронулся умом. Однако, мне это не помогало вести себя, как здоровый человек. Я вовлекался в свой бред.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 и невозможность увиденного, то же самое происходило со мной, только на наяву, чаще всего мне мерещились разные люди, я называю их гости, почти всегда эти товарищи были очень неприятные, они вызывали у меня страх, отторжение или даже ненависть.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 Наверное, боялась, что я упаду и кричала прямо мне в ухо. Задавала вопрос, что случилось. А я же в ответ орал. Тряпка, снимите с меня эту чертову тряпку. И вот в ту секунду до меня дошло, что нет никакой тряпки и нет никакого пришивого мужика.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 Продолжала откровенничать. Говорила, что у нее случился выкидыш. Мужчины угрюмо опустили головы. Алкоголичка же махнула рукой. Сказала, может так и лучше. Ребенок тут был... В общем, не важно. Я... Я просто не хочу повторять от кого. Я сидел, слушал все это и никуда не мог деться.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 Искал фразу в гугле в кавычках и без кавычек. Ничего не нашел. Но вы ведь знаете, есть такое мнение, мол, те лица людей, которые мы видим во сне, даже не узнаем их. И видим их, будто в первый раз. Это лица людей, которых мы видели раньше. Я подумал, что... С этими словами такая же история, когда-то давно я их прочитал в книге-журнале или услышал в фильме, но нет, этого не было. Меня самого удивляет, как мои гости могут быть такими реалистичными и продуманными, будто живут своей жизнью независимо от меня.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 и бодро воскликнул. «Ну что, парень, повеселимся?» Я выругался на него матерным словом. Мужчина же неодобрительно нахмурился и вильнул в сторону, уступая место другим гостям. Их было много. Разодетые мужчины и женщины заполонили кабинет. Они были в черных фраках, в пестрых платьях. Их лица были напутрены и размалеваны. Я догадался, что это актеры театра, и сейчас у них антракт. Они пришли отдохнуть, прежде чем снова выйти на сцену. Мне стало даже стыдно за свой ругань. Я стал протискиваться среди артистов, чтобы найти того, кому нагрубил. Увидел спину в синем пиджаке, потянул за плечо и говорю...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 Не мигая глазами, рассмеялся мне в лицо, показав свои уродливые желтые зубы. Я был взбешен и кинулся на ублюдка с кулаками. Эта тварь не ожидала от меня такой злости и трусливо отодвинулась к стене. Меня было не остановить. От испуга мужик вдруг весь затрясся и грохнулся на пол. Ноги и руки его дергались, а изо рта пошла пена. Желтая, как его зубы. Плешивый бился в судорогах. Глаза его были широко открыты. Зубы стиснуты. Десна окрасились кровью. Я бросил на мужика его вонючую тряпку, и он перестал сотрясаться. Гнев отпустил меня, и я понял, что натворил. Он же умер.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 В кадре появлялась и исчезала беседка, сколоченная из черных досок. Внимание оператора было направлено на плешивого мужика. На экране зумом чередовались общие и крупные планы. Пляшивый не смотрел в камеру, но очевидно знал, что его снимают. И будто подировал для оператора, то вставал боком то поворачивался спиной, показывая торс. Его тело местами покрывали экземы и язвы. Снято все, это было на любительскую видеокамеру с форматом кадра 4 на 3. Я смотрел видео и думал, это ведь тот самый мужик, которого я убил. Мне было гадко от увиденного и горько от чувства вины.